здравствуйте вы на канале чистое сознание и сегодня я очень хочу поделиться с вами одной теплой доброй историей, которая произошла со мной вчера а, все началось с того что мне нужно было отправиться по своим делам с самого утра погода была очень солнечная прям солнце было теплое и и в общем я присела на скамейку, думаю, посижу немножечко, погреюсь и пойду дальше по своим делам. Тут ко мне подошел пожилой мужчина. Скамейка была пустая, то есть на ней сидел только я. Подошел пожилой мужчина и спросил, может ли он присесть. Ну, с другой стороны, я говорю, то да, конечно. Вот он присаживается и начинает со мной беседовать, там задает мне разные вопросы. Первый вопрос его был такой, что Почему сейчас, ну он говорит, я смотрю телевизор и вот звезды. у них то одна жена, то вторая, то третья, то четвертая. Как же так? Почему они так меняют людей? Почему сейчас так происходит? Я ему говорю, ну знаете, причины могут быть абсолютно разные, люди тоже разные, у всех разные потребности. Может быть, разлюбил, может быть, не знаю, может быть, она постарела ему, нужна более молодая женщина. Всякое случается в этой жизни, и люди тоже бывают абсолютно разные, поэтому сложно ответить на этот вопрос однозначно. И он говорит, что вот знаешь, как тебя зовут? Я говорю, ну, меня зовут Вика, он говорит, я Николай. И говорит, знаешь, вот у меня есть жена, Фаина. Помоги мне, пожалуйста, сейчас ей позвонить. Он мне протягивает свой кнопочный телефон, он говорит, просто у меня очень плохое зрение, я уже не молодой человек. Я нахожу Фаину, он ей звонит при мне и, и говорит, Фаечка, я тут вот на скамеечке сижу, греюсь на солнышке, еще пять минут посижу и приду к тебе, только не переживай. И ложит трубку и рассказывает. А, говорит, знаешь, вот у меня есть жена, и мы же уже вместе 63 года. 63 года! Господи, это нереальный срок! И, и он говорит: я ее так люблю. Я так ее люблю. Вот как же, я говорит, смотрю и думаю, как же какая-то молодая или вообще какая-то другая женщина может мне заменить ее? Мы же с ней столько лет целую жизнь вместе. И... И это прям мой человек. Я ему говорю, знаете, вот в этом и, наверное, весь секрет. Важно не количество прожитых лет, а качество этих лет. Если в отношениях нет такого тепла, то к чему эти отношения? Он говорит, да, ну а как же вообще так, по-другому? Я, говорит, вот положу на нее ручку, она лежит рядом со мной или сидит, я положу на нее ручку, и такое тепло чувствую. Моя фаечка. Прям. Люблю ее очень, и как же это можно может быть вообще по-другому? У меня спрашивают: говорят, а как вообще можно жить без любви? Я говорю: знаете, я не знаю, но некоторые, наверное, так живут. Как можно жить без любви? В общем, потрясающий такой мужчина, я спросила у него, сколько ему лет. Ему оказалось 78 лет, и он в таком хорошем состоянии, абсолютно в здравом уме, немножечко от старости у него трясутся руки и немного трясется голова, но в целом он абсолютно адекватен и, ну и такой хороший. Я просто умилилась этим человеком и этой историей, потому что это такая редкость в наше время. Мне кажется, вообще редкость в наше время жить по любви. <свят> вот. Вот, собственно, такая история, и каждый сделает свои собственные выводы. Да, кое-что еще упустила. Забыла рассказать о том, что этому Николаю, пожилому мужчине, ему 78 лет. И он рассказал мне о своем детстве, о, своем, о своей молодости, что это было военное время, и он жил в каком-то селе, и в этом селе осталось буквально несколько человек, всех остальных расстреляли, и он очень много работал с самого детства, так как он жил в деревне, он тягал много стогов с сеном, и ну, работы хватало. И он сказал, что он вообще ни о чем не жалеет что он абсолютно благодарен тому, что у него было такое детство, и что у него была такая жизнь. И, наверное, в этом весь секрет. То что, то, что он любит свою жизнь, то, что нету никаких сожалений. Это было удивительно. Для меня это действительно было удивительно, потому что это такая редкость в наше время встретить человека, который не проклинает свою жизнь. В общем, вот такой удивительный Дедушка, теперь точно все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Они для нас очень ценны. Делитесь видео, если они вас вдохновляют. И спасибо вам за просмотр. Всего доброго. До свидания.